Салам алейка всем друзья, сегодня у нас будет видео на проекте Relive World версия 1.12.2 uh, Хочу сегодня побегать по миру, по погриферить, поубивать людей Но как, как вы видите у меня аккаунт игрок, вещей у меня нету, так что Я купил 3 донат кейса, хочу посмотреть что из этого выйдет Давайте откроем первый донат кейс, вот получается 3 донат кейса, открываю первый uh, Что мне выпадет, надеюсь донат выпадет с няром, потому что без няра. Гриферить просто Невозможно Что же мне выпадает Я не разбираюсь в донатах тут Так что не знаю, что мне выпадет Император, что это? Что, -что это император? Тысяча рублей, Че? Император? Это Че? 989 рублей С первого кейса император это получается, хелпер это вроде не считается как донат, получается император и драгон, это предпоследний донат, охереть, у меня есть Гран какие-то привилегии, что у меня вообще есть, uh, возможность поджечь, выдать бана игроку, дополнительный набор, доступ к префиксам, уникальный кит, ударить молнией, узнать имя игрока, размутить игрока, Гранд, uh, ничего такого, как я понимаю, у меня нету. Если бы был бы грант, я бы своим подписчикам раздал бы донат с удовольствием тут. Uh, Unmode, RealName, X4 валюты за мобов. Плюс 36 лотов на аукционе, количество приватов 96, домов для Сетхоу 48. А, я теперь могу заходить на полный сервер, отлично. Так, у меня еще есть два донат кейса. Давайте их откроем, может выпадет драгон, если он конечно может выпасть. Как я знаю, донат меньше не выпадет, тут э, плагин в стоит. Надеюсь, выпадет драгон. Хотя уже бессмысленно что-то надеяться, у меня уже охрененная привилегия. Тита выпал, Титан. Титан, это что? Это 89 рублей. Надеюсь, э, э, император у меня не пропал. Да, император у меня не попал. Давайте, последний шанс на драгона, посмотрим, что мне выпадет. Так, так, так. Драго. а, да. Драгон тут 100% есть. Просто надо ждать. Нет, Dragon мне, к сожалению, 100% уже не выпадет, так что... Будем радоваться император, который мне выпал. Хера. Хера, это что? А, это самый первый донат за 39 рублей. Давайте посмотрим, как у меня кит есть, что у меня вообще тут есть. Кит-хитс. Ой, не знаю, я не играю тут. Так, что за киты, доступен плюс. Плюс-про, что это такое вот? Люди, которые играют на реальном в пожалуйста, объясните, что это плюс набора плюс про Bow и рэббит что это такое я не понимаю суп я могу этого вообще взять как-то так кит ребят был вам не доступен Стоп, чё? а плюс я взял и фига себе чарльз чопс что что люди да давай -да далеко телепор телепортация сделаем кстати я играю на третьем гриф мире так что люди если вы хотите присоединяйтесь ко мне 105 боков Немного направо, ладно, на пофиг Так, что тут? офигеть Защиточки, какие тут книги охренные Так, стоп, надо быстренько забрать Это все Надо сначала в ЕК все убрать, открыть Интерсундук, так, все, вот так вот Я быстренько положу сюда Возьму кит э, Возьму свой кит императора Все, опа А, защита 3, ну ладно, нормально Радуемся того, что есть Друзья, мне какой-то игрок кинул заявку на дуэль, на поединок, так сказать. Я даже не мог знать то, что тут есть дуэли. Просто нажал на принять. Давайте подумаем, как его убьем сейчас. В ПВП я не так уж плох, но не так уж и хорош, могу так сказать. С шейдерами очень неудобно сражаться. Как Какие-то проблемы с пингом, это у меня либо на сервере, я не знаю. Еды тут нету, да? А, все, я победил его, прикольно. Тут есть, получается, тут есть дуэли. Так. Получается, тут есть... А, вы выиграли 20 долларов. Так, стоп, тут есть, получается, дуэли. Допустим, вот тебе. О, нифига себе, чический рай, Стандарт. Много нового я узнаю об этом сервере, так что, если вы хотите играть со мной, заходите на третий гриф. А, IP будет в описании. Ссылки, все ссылки будут тоже в описании, так что переходите, играйте вместе со мной. 熬活下去。Oh,